Три привычки, ведущие к бедности. Первая привычка – это лень. Что такое лень? Лень – это слово, за которым скрывается, например, прокрастинация. Объяснил лень еще более непонятным словом прокрастинация. Лень – это то, что мешает тебе или мне делать правильные вещи. А что такое правильные вещи? Например, я с утра сделал себе план действий, я должен встать, сделать зарядку, Заняться дидиеной, потом помолиться, поучиться, поработать, сделать 100 звонков. Хороший план, прекрасный план. Я думаю, что большинство людей, 99,9% людей знают, что они должны делать, чтобы улучшить свою жизнь. И не делают. Вот лень – это то, что мешает делать правильные вещи. Почему человек не делает правильные вещи? Можно объяснить по-разному, но в итоге слово «лень» показывает тот барьер, который есть у каждого из нас перед выполнением рациональных, правильных вещей. Лень очень мешает зарабатывать деньги. Потому что для того, чтобы зарабатывать деньги, нужно делать множество действий. Я не говорю сейчас о волшебных таблетках, о лотерейных билетах, о том, что кто-то хочет моментально заработать на криптовалюте. Нет. Даже те, кто хотят заработать на криптовалюте, они должны при этом знать, как это сделать? И мы пришли ко второму, ко второму барьеру. Лень – это то, что мешает делать правильные вещи. Второй барьер – это гордость. Гордость мешает узнавать правильные вещи. Как работает гордость? Например, я говорю, я знаю, как зарабатывать деньги. Когда я знаю, как зарабатывать деньги, уже через месяц, ситуация может измениться и мое я знаю становится барьером потому что в момент когда человек знает он уже не учится так вот гордость это мнение что ты знаешь что ты умеешь что ты лучше других что тебе не надо учиться все это скрывается за словом гордость Обратное этому качество это желание и умение учиться наблюдать смотреть что работает как меняется мир как меняются тренды Человек, который не гордый, он говорит, да я спокойно, я пойду учиться у тебя, я посмотрю, у этих получилось, прекрасно, интересно, как у них получилось. Помимо этого, гордость мешает в отношениях с людьми, потому что если я гордый, такой прям, я самый блатной, то тогда это будет создавать большие трения между мной и другими людьми. Намного лучше уважать других людей, намного лучше быть скромным, и тогда мир открывается тебе, все хотят тебе помогать, и ты открыть для знаний. Третий барьер – это стремление к удовольствиям. Вот тут очень много людей в комментариях написали, что нет, что это, мы не лошади, мы должны стремиться отдыхать и так далее. Нет. Человек, который хочет зарабатывать деньги, он должен хотеть зарабатывать деньги. Все в нашей жизни – это следствие намерений и стремлений. Внимание человека, его энергия, его сила, его время – они идут за намерением. Так вот, если у человека нет намерения зарабатывать деньги, а его намерение расслабляться, отдыхать, гулять, э, кайфовать, то тогда его энергия, его силы, его размышления будут идти в эту сторону. А где же деньги? Деньги у тех, у которых есть намерение быть богатым, есть намерение зарабатывать деньги. Когда-то я был советником одного очень богатого человека. Я помню один момент, когда я подошел к нему, и он такой... У него была установка по умолчанию, что все от него что-то хотят, и он был очень богатый, и люди к нему постоянно-постоянно приходили какие-то проекты, дай деньги, что-то ему продать, что-то от него получить, что-то у него попросить. На него был огромный-огромный поток, и у него, как защита от этого потока, он все время был с людьми так очень настороженный, настороженный. И вот меня попросил э, кто-то сказать ему, что можно вложить миллион долларов и заработать пять. К нему было тяжело подобраться. Я был его советник, мне было просто, я был его советник. Он учился, в какой-то момент он решил узнать про религию, и он был еврей, и он у меня учился, как работает мир, как работает Тора, как молиться, как взаимодействовать со Всевышним. В этом я был его советник, в духовных вопросах, не в бизнесе. Но кто-то из моих знакомых говорит, слушай, ты имеешь к нему доступ, подойди к нему, скажи, миллион можно заработать, пять, миллион можно вложить, пять заработать. Я, значит, подобрал момент, а он такой вот все время у него, он все время, у него по умолчанию, он чуть-чуть настороженный такой. Я ему говорю, вы знаете, вот есть такой момент, что можно миллион долларов инвестировать, пять миллионов заработать. И я просто на всю жизнь запомнил изменения его, его состояния. У него прям пошла энергия. Он такой, да, интересно. То есть от меня он не опасался. Он меня знал, он мне доверял. И когда я ему сказал то, что его интересовало, его главный двигатель по жизни был зарабатывать. Я не знаю, с детства ли, но вся его жизнь, весь его жизненный путь был продиктован намерением заработать. Он много тратил, он много отдыхал. Но намерение у него было одно всегда – заработать. И когда он услышал то, что его интересовало больше всего, он прямо энергетически воспрянул. Я говорю о том, что если у человека намерение развлекаться, отдыхать, то он будет развлекаться и отдыхать. Если у него намерение заработать деньги, если у него намерение стать богатым, создать... Создать что-то, что принесет деньги, значит, у него появляется шанс создать что-то, что принесет деньги. Для этого нужно еще две вещи. Первая вещь учиться, узнавать, быть открытым к новым знаниям это первая вещь, которая нужна, чтобы создавать деньги. Ты не можешь в вакууме создавать деньги, ты должен учиться, ты должен знать, ты должен найти эту возможность, как создать деньги. И третье, ты не должен быть ленивым. Лень это когда ты не делаешь правильные вещи. И какой бы ни был умный человек, если он говорит вот это правильно то лень будет ему мешать лень это лимбическая система это мозг млекопитающего это и так далее то есть лень это естественное состояние у человека не делать то что он придумал себе в неокортексе это кора головного мозга там где человек планирует там где человек мечтает лень это такая тело это тяжелая мысль легкая а тело тяжелое поэтому лень надо преодолевать и лень мешает абсолютно всем. Ты сейчас знаешь три барьера, которые делают людей бедными. И ты знаешь три рычага, которые делают людей богатыми. И твой выбор, выбирай. Ты можешь выбирать все, что угодно. Выбирай. Хочешь денег, желание, обучение и много действий. Не хочешь денег, развлекайся. Будь ленивым и будь шибко умным. Гордым, который не принимает информацию которая может тебе помочь. Все, я знаю, ты можешь, я тебе желаю быть богатым.